Вот. И еще один вопрос, но да, я да, уже да. задал его, Хотел да, быть, да, чтобы всегда озвучить всегда. всем. Значит, у нас уже началась предвыборная агитация не всегда на нашей территории, не, буду, не по 18 округу, а по 6-му типу. Не всегда эта агитация происходит законно, на мой взгляд. Вот просто я хочу обратить внимание, что на нашей территории, например, есть адвокаты, которые не имеют никаких выходных данных, не оплачены из избирательного фонда. Вот сейчас та же история с ДПР. Вот нам нужно как-то выработать какую-то позицию или будем ждать, когда будут скандалы? Позиция должна быть одна, законная, правовая. Есть правоохранительный орган, который должен... Значит, мы можем обращаться в правоохранительный да. право орган? Да. Самодеятельность на сегодняшний день должна быть исключена для того, чтобы не попасть в соответствующую страницу прессы, а потому нет. что там члены Комиссии начали называть прокаты, и документы должен быть выход, актирование, протоколирование, составление соответствующего э, правового документа нормативно место протоколы вынесения на рассмотрение соответствующей структуры и приняти решение либо там, ликвидировать это убрать стереть а я, это, как мы будем относиться к этим кандидатам если это будут наши кандидаты мы будем их снимать с регистрации, что мы будем предпринимать вот, насколько жестко у нас будет позиция по относительно значит, понимаете доказать э, умысл что он это сделал это очень сложно ведь э, должна быть доказана вина при любых действиях uh -huh. вот, он может в ходе судебного разбирательства, например, уповать. А это оппонирующая сторона. Мои, мои недруги, мои конкуренты, конкуренты взяли это сделать для того, чтобы меня снять из дистанции. Поэтому этот предмет, конечно, рассмотрим сюда суда. Мы сами, мы можем письмо, например, направить этому кандидату, письмо, уведомление? Да, мы можем. Мы мы вообще нас... кто -то, кто -то. Пусть он напишет жалобу в полицию. Нарушили. Вот смотрите, еще мы нарушили. обнаружили, что? Что? что в ходе или в адресе каком-то там находится агитационный материал, который, нарушение того-то, того-то, вот, пункта, вот. -то, закона находится там. Пожалуйста, прошу вас разобраться, убрать и так далее. В противном случае будет составлен протокол и э, будет вынес, вынесено у Я сегодня именно так и поступил. Да. Предупредил, чтобы они сняли, оставил свой телефон, я пока никто ничего не звонил вы, вы, как член, можете быть дождались и э, должен быть вписан, с, с участием либо в про... присутствии члена избирательной комиссии и не более того То есть наша позиция как? Вот, самим э, не влезать? Mm -hmm. Позиция, а. позиция правовая должна быть, мы должны фиксировать, актировать, участвовать в этом, но мы знаешь, Писать письмо мы, да? мы будем писать письма в случае обнаружения, не Извещать штаб, конечно, что его конкуренты ведут грязную да, да, все это Все это должно быть легитимным, не должно быть подковерно, и вы, и, тем более, не должны принять участие, э, сорвать в соответствующий а, агитационный материал. Потому что Хорошо. самим не согласен. Не Нет, ну, да? пока актуальность у То Только правовая. Ни шага, ни вправо, ни влево. Ну, и мнение, с точки зрения, да, вот Санкт-Петербургская избирательная комиссия, я смотрю, у них уже несколько решений по данным вопросам было, да, к ним обращались, там, допустим, руководители парады политическая партия незаконно-привыбанной агитации и решения, которые они... Понимали, если там, признать подложенным анонимным агитационным материалом и обратиться в УМВД с представлением опрещения распределения указанного в пункте 1 Но здесь будет просто в, в данном случае, потому что это да. рядом с пунктом милиции ну, ну, с, с опорным да. пунктом милиции. Я да. это как висело агитационный материал еще повешено год там назад и так далее. И так далее. Да. да, оно работало до начала новых выборов. Да. Сначала началом был круглый, соответствующий агитационный материал. Конечно, он не должен работать. Он он должен работать. Поэтому я считаю, что в данной ситуации с ЛДПР он не может сейчас распространять, раздавать всем блокноты, напечатанные. Ну, да. здесь какие-то отдельные. Но это наша проблема теперь. Наша проблема. Он еще не является зарегистрированным? Да. Он для еще не комбинатор, он может свободно сейчас это Как А там мы его зарегистрировали? Они... Ну, понятно, мне кажется, важно было нашу позицию, понятно. Ну, вы помните, что позиция тоже ведь она будет не то, что меняться, она не может меняться, у нас позиция должна быть правовая. Ну это у всех у него тоже правовая. Тоже он правовая. сказал, что он писал этот закон. Куда уж правовая ну, Нет, он на самом деле писал Я, я поэтому все претензии. Ну, тогда, я ну, теперь... тогда, когда было выгодно, тогда я, я, не... я, теперь я, знаю, был... я теперь знаю, к кому, кому обращаться с претензиями по этому закону.